Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео расскажу про свежайшую монету, которая только-только вот совсем появилась ночью. Алгоритм у нас Neoscript, сложность маленькая, то есть можно быстренько загонять туда карты, можно майнить монету, и она будет довольно-таки хорошо майниться. В общем, что у нас по проекту? Проект называется у нас Trion Coin. Спецификация проекта 21 миллион монет всего. Потом у нас... Показаны, какие у нас идут награды, после какого блока там увеличивается, либо, допустим, уменьшится награда. Ну, образно сказано так. Так, у нас пост стартует после 10-тысячного блока. А, награда за пост у нас 3 монеты. По у нас идет, ну, сами понимаете, до 10-тысячного блока. И награда одна, и немного увеличена после 1200 блока до 1,5 монеты. <coughs> так, дальше. У нас... Мастернода до 10-тысячного блока 1000 монет, после 10-тысячного блока 3000 монет. Самое интересное, мужики, в том, что пресейла никакого нету, здесь никто ничего не продает. Здесь просто чисто сейчас майнинг и скоро-скоро появится биржа. И на бирже тогда уже можно будет, в принципе, торговать, либо прикупить себе мастерноду. Так что можно подсоединяться смело, пока сложность маленькая, можно накопать неплохое количество монет. И тем более, время блока 30 секунд, это довольно-таки очень быстро. Так, алгоритм у нас, как напоминаю еще раз, Neoscript. Что у нас по дорожной карте? Листинги идут, первая биржа. И, скажем так, мастер топы. Потом дальнейшая разработка Android, кошелька iOS, кошелька. Старт, запуск системы POS. Ну, и опять же, идут дальше разработки, типа веб, CoinMarketCap, листинг, э, скажем так, PR-компания массово, скажем так, <coughs> движение идет. Ну, а на 2019-й, пока мы заглядывать не будем, подождем, посмотрим, как у нас выполнится хотя бы первые вот эти вот условия. А потом уже будем загадывать дальше. Так, ну, в общем, что у нас? Кошельки у нас есть, здесь, правда... Сайтик простенький, еще не доработанный, но обещают доработать. Здесь у нас кошельки есть даже по 32-битную систему. Ну почему-то они здесь как бы застакали, здесь показано, здесь показано, но ну, не в этом проблема. В общем, под Mac, под Linux, так что можно будет выбирать любой, который вам больше понравится. Также, что у нас еще? Вся движуха, как обычно, проходит в Discord. Я точно также оставлю ссылочку в описании под видео, так что присоединяйтесь, там можно получить больше информации. В общем, и тоже поучаствовать в определенных там в баунти в аэрдропах. Посмотрим, как у нас пойдет майнинг, как у нас будет дальше идти развитие проекта. Возможно, я немного потом опять же сделаю розыгрыш, разыграю денег, лично своих средств разыграю монет. В общем, глянем. По блок-эксплору у нас получается сложность вообще очень маленькая. 0,73 гигахеша в секунду. Это прям, ну, прям очень даже маленькая. Я не знаю. То есть на такой сложности зайти, можно копать, копать и копать. Так что можно подсоединяться, стартовать. Надеюсь, по проекту никаких косяков не будет. будет двигаться уверенно вперед. Насчет пулов. По пулам. Ну вот, заскочил на пул. Неоскрипт. Здесь у нас можно, в принципе, подключиться, посмотреть статистику, какая на пуле. Пулов довольно-таки много хватает, так что можно на любой пул приджониться. И, ну как на любой, смотреть надо там, где чаще блоки находят. Также есть темка на форуме, на форуме тоже можно посмотреть информацию, появилась 23 мая, то есть в принципе появилась ночью, так что проект свежак, также здесь есть лист. то есть пулов полным-полно, можете зайти, подобрать пул, который вам больше нравится, на котором вам удобнее будет работать, в принципе, NeoScript алгоритм такой популярный, так что карты должны на нем качать у вас нормально. Ну а пока мне на этом все. Так что давайте, мужики, подписываемся на канал, залетайте в Discord, там будет вся движуха. Поддержите лайком. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии под видео. Постараюсь всем помочь, всем подсказать. Но ну, а пока мне на этом все. Всем удачи.